Салют, народ! Не успел я апнуть ранг железа, как новый патч 0.50 уже вышел. Начну с того, что бросается сразу в глаза. Это, конечно же, зайчики. Теперь вы заяц, который отважно пытается попрыгать на точку. Были переделаны иконки. Они стали более пафосными. Также были переработаны все иконки. Теперь они более стандартизированы. И сейчас хрен разберешь с первого взгляда, что это за оружие. Перейдем к новостям об экономике. Теперь лимит составляет 9000 кредитов. Ранее это значение составляло 12000. Инфляция настигла даже Валорант. Цены на некоторые способности подорожали на 100 кредитов. С этих пор Стена Сэйдж стоит 400 кредитов. Ранец Рейс 200 кредитов. Флешка Феникса 200 кредитов. Молотов Бримстона ныне стоит целых 300 кредитов. Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Прыжок джет стоит аж 100 кредитов. Теперь Джетт. Можно официально называть «зайчиком». От новостей об экономике перейдем к решениям несущих проблем. Было исправлено огромное количество эксплойтов. Теперь никакие мантреки не будут вас убивать через стены. Но мы все понимаем, что когда исправляют одни эксплойты, появляются новые. 15 лайков, и я выкладываю новый баг на карте сплит. Уменьшена отдача вандала только уменьшена горизонтальная отдача и только в положении сидя. Пулеметы стали новой метой. Им была уменьшена отдача и была слегка улучшена точность. Значок спайк больше не отображается на мини-карте противников. Да, да, противники видели спайк, когда он лежит на земле. Исправили баг, когда во время стрельбы сильно падал FPS. После фикса всех проблем разработчики решили перебалансировать персонажей. Теперь сейдж не такая имба, ведь сфера замедления действует только 7 секунд. Также была снижена их эффективность. Были пофикшены некоторые подсадки, как это на карте Сплит. Сайфера тоже подрезали, чтобы не болтался. Ныне клетка больше не замедляет проходящих через нее противников. Время перезарядки камеры было увеличено до 45 секунд. Теперь нельзя пропрыгивать через зажигательную гранату. Огненный шар и змеиный укус, не получая при этом урона. Высота, необходимая для выхода из области действия, чтобы это значило, увеличена с 80 до 120. А еще способности вайпер теперь быстрее наносит урон. Также дрон совы начал издавать звуки жужжания моторов. Это чтобы противники слышали, когда сова использует свой дрон. Очень сильно обнули омена, теперь его дым живет целых 15 секунд. Даже скорость перемещения самого дыма увеличена. А, но время перезарядки этого самого дыма было увеличено с 30 до 35 секунд. Были исправлены мелкие баги, были добавлены новые, добавили подсказки для новичков и прочее. Игра это в первую очередь комьюнити. Комьюнити это мы. Подписывайтесь на мой паблик Мир Пикаря, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Сделаем комьюнити Валорант самым лучшим.